Спасибо большое, за мир Ахмедовна. На самом деле, очень важная тема и действительно в месяц борьбы против онкологических заболеваний. Я не буду подробно останавливаться на понятии скрининг. Никита Евгеньевич только что блестяще нам все это доложил. Важно понимать основное, что это пациенты, у которых не возникло симптомов. Существует несколько вариантов скрининга, наиболее, к сожалению, часто существующий этот скрининг неорганизованный, и данный вариант скрининга не приносит идеальных э, перспектив, да и в принципе он, конечно, лучше, чем никакой скрининг, но ожидать от него значимых результатов не стоит. Наиболее э, важный момент должен был направлен на организацию скрининга, именно на популяционный э, охват. Мы тоже только что об этом достаточно подробно говорили. Э, важно здесь что понимать? Что мы, конечно, хотим э, надеяться и рассчитывать на сознательность наших э, людей, возможно, будущих пациентов, но э, очень важно понимать, что также со стороны системы, со стороны э, здравоохранения должны э, быть созданы все условия. Должны быть приглашения, должны быть системы системы учета, и это, наверное, мы должны уже отойти от формата, что мы приходим в поликлинику и смотрим, в каком году мы родились и что в этом году нам положено. А, возможно, мы можем получать вместо рассылки в WhatsApp или сообщениях о каких-то акциях, в продуктовых магазинах, точно так же приглашение на скрининг той или иной локализации. Рак шейки матки – это именно та локализация, на которую должен быть направлен основной приоритет, потому что это локализация, которая удовлетворяет всем позициям скрининга. По сути, это самый эффективный и экономически эффективный метод скрининга. Я вам привожу здесь две диаграммы заболеваемости и смертности. По наиболее частым локализациям среди женщин вы можете обратить внимание относительно шейки матки – это... Оранжевые у нас локализации. Вот что заболеваемость, что смертность, она остается примерно идентичной. Вот можете посмотреть в плане чего, что сам скрининг он недостаточно хорошо работает, несмотря на простоту и доступность данного метода, не только в России, но и во всем мире. Ежегодно э, умирает большое количество женщин, это э, более 300 тысяч, и регистрируется более полумиллиона новых случаев. Э, в общей структуре заболеваемости рак шейки матки занимает порядка 7%. На что хотелось бы обратить внимание, что, к сожалению, вот за последние э, десятилетия мы э, видим, что заболевание становится э, более активным именно в репродуктивном возрасте. То есть это первая причина заболеваемости и смертности среди э, женщин 30-39 лет. А это вот наш наиболее активный потенциал, как рабочий, так и репродуктивный. Здесь представлена наша диаграмма. мы можете посмотреть, насколько значимо есть увеличение смертности от рака шейки матки у женщин в возрастной группе младше 45 лет. И, к сожалению, мы уже опережаем рак молочной железы, который встречается чаще. Относительно шейки матки есть очень важное э, понимание, что... Э процесс этот он практически проходит безболезненно то есть даже когда у женщины существует большой экзофитный компонент большая опухоль и может ничего не беспокоить единственное что ее беспокоит наиболее часто это кровянистое выделения. но если мы с вами вспомним какая наиболее сейчас все-таки поражаемая группа это группа репродуктивного возраста женщин но ну и в целом логично что у женщины каждый месяц происходят какие-то кровянистые выделения и далеко не каждая женщина обращается к гинекологу от того что у нее менструация наступает реже или вообще не наступает. Наиболее впечатляющей программой скрининга, которая заставила достаточно сильно взглянуть на эти позиции. Страна, которая, в общем-то, считается победившей рак шейки матки, это Финляндия. У них программа реализована 60-х годов прошлого века, и они достигли потрясающих результатов. У них в 20 раз ниже заболеваемость и смертность от рака шейки матки. Здесь представлены данные относительно частично экономической эффективности и относительно частоты забора мазков в странах, которые характеризуются хорошим уровнем скрининга. Важно понимать, что очень высокий процент гипердиагностики, и зачастую в этих случаях нужно только наблюдение, но скрининг должен быть четко организован. Мы должны четко понимать, находя какую патологию, что мы должны делать. В На настоящий момент в ВОЗМ рассматриваются четыре варианта методик цервикального скрининга. Это цитологическое исследование. Я хочу обратить внимание, что принципиальной разницы между жидкостным исследованием и традиционным, по мнению ВОЗД и большинства организаций, по сути, не существует. То есть важен именно сам метод цитологии. В ИПЧ тестирование очень перспективный метод, он используется в некоторых странах как единственный метод скрининга, но наиболее часто это ко-тестирование. Отдельно, чуть позже коснусь кольпоскопии, метод в качестве скрининга он не рекомендуется, и особенно в постменопаузе, он рекомендуется только как метод диагностики. Окраска цитологических исследований только по Папу Николау, это прописано и в наших современных приказах, и в общем в общем-то, теоретические основы самого цитологического скрининга, они давно разработаны, они хорошо разработаны. Очень важно, знаете, что сама методика. Она достаточно технична, и мы зачастую получаем ложно-отрицательные результаты, и это не потому, что э, есть дефекты в окраске, это не потому, что есть дефекты в работе э, цитологов или лаборантов. На это приходится максимум до 30%. Наиболее часто это именно патология забора. Я чуть позже покажу анатомию шейки матки, на что стоит обращать внимание. Если мы сравним традиционную жидкостную цистологию, то мы поймем основное преимущество жидкостной цистологии. Кроме того, что есть э, так называемая унификация забора, то есть мы э, берем достаточно универсальной щеткой из тервикального канала с поверхности шейки матки. Это упрощает забор цитологического мазка, например, не врачами, а персоналом среднего медицинского звена. Но в жидкостной цитологии существует огромный э, значимый плюс, особенно это важно, например, если у вас пациентка молодого возраста, то есть не достигшая 30 лет, или у пациентки, у которой еще не было э, в анамнезе беременности и родов, э, Дифференциальная диагностика между тяжелой дисплазией и легкой дисплазией, возможность выполнения иммуноцитохимии, возможность выполнения маркеров п 16 и к 67 Минус жидкостной цистологии в том, что она достаточно дорогостоящая и она не входит по сути, в систему ОМС, это только в ряде регионов, поэтому зачастую пациентам приходится оплачивать ее самостоятельно. Всем известно, что рак шейки матки вызван вирусом папилломы человека. Это на настоящий момент самая распространенная инфекция, которая передается половым путем, и более 660 миллионов людей в мире они инфицированы вирусом папиллома человека. А, важно очень понимать, что вирус папилломы человека он вызывает недалеко не только рак шейки матки. Просто это наиболее часто встречающаяся локализация. Существует ВПЧ-ассоциированный опухоль. Это опухоль орофарингеальной зоны, опухоль аногенитальной зоны. И также в ВПЧ поражает и мужчин. Это опухоль полового члена анального канала. Поэтому э, сознательный человек должен знать свой ВПЧ-статус, и э, партнеры должны знать свой ВПЧ-статус. Наибольшим онкогенным потенциалом обладает 16 и 18-й типы вирус папиллома человека. Здесь достаточно интересное э, исследование профессора Дирнлера из э, Швеции. О чем оно говорит, что если мы однократно у женщины э, выявили э, ВПЧ именно 16-го типа, вот, то э, в течение 12-18 лет практически у половины женщин э, так или иначе будет дисплазия шейки матки. В тестирование наиболее эффективно, когда мы его используем у женщин после 30 лет. Оно, по сути, позволяет нам сформировать группу динамического наблюдения. То есть наличие вируса папиллома человека не говорит, что сейчас у женщины есть патология шейки матки. Оно говорит лишь о том, что, во-первых, женщине необходимо более углубленное обследование, вот, и также, что женщина находится в группе риска. Наличие персистенции вирус папилломы человека позволяет нам также мониторировать пациентов после лечения, потому что остаточные проявления вируса папилломы человека нам часто говорят в пользу вероятного рецидива заболевания тяжелой дисплазии и также онкологических процессов. Существуют различные варианты тестирования на вирус папилломы человека. Наиболее простой и популярный способ это полимеразная цепная реакция. Также существуют э, достаточно сложные, но высокочувствительные тесты двойного гибридного захвата это э, тест Дайджен. Он не входит в систему ОМС, в отличие от ПЦР-теста, который наконец-то с этого года включен в систему ОМС и пациентам показано код-тестирование. Предраковые заболевания шейки матки они крайне эффективно лечатся. И, по сути, любой случай инвазивного рака это наша упущенная возможность. Наиболее значимая патология это тяжелая дисплазия, это так называемый облигатный передрак, то есть процесс, который без лечения он перейдет в рак шейки матки, это не занимает один месяц, это не занимает год, в среднем это занимает от 3 до 5 лет, иногда до 10 лет. Легкая дисплазия это состояние по сути обратимое, без легкая дисплазия без вируса попилома человека не бывает, но это не означает, что мы должны незамедлительно приводить к каким-то хирургическим манипуляциям, такой категорию женщин часто можно наблюдать. Предрасполагающими факторами к развитию предопухолевой патологии, кроме достаточно стандартных курения, алкоголя и различные психоэмоциональные состояния, также приводит нарушение микрофлоры и нерегулярное, по сути, соблюдение половой гигиены. Относительно метода расширенной кольпоскопии, это абсолютно чудесный метод, я очень люблю кольпоскопию, но э, что мне хочется сказать, и э, эта позиция крайне э, принципиальная, э, мы не делаем кольпоскопию, пока нам неизвестны результаты цитологических мазков и пока мы не знаем ВПЧ-статус. Потому что кольпоскопия – это метод, когда мы осматриваем визуально шейку матки. Мы обрабатываем ее специальными растворами и находим очаги подозрительные. Эти очаги требуют дальнейшего действия. Эти очаги требуют либо биопсии, либо наблюдения. Но для того, чтобы нам сформировать нашу стратегию, у нас должны быть объективные методы. Объективные методы – это онкоцитология и анализ на вирус папиллома человека. Потому что кольпоскопия – метод крайне субъективный и э, достаточно э, такой субъективный, сложной для интерпретации. На самом деле, кольпоскопия, мы когда хотя бы один раз ей обучаемся, мы не должны потом в дальнейшем подтверждать наши знания, Мы нет никакого контроля качества, по сути, за кольпоскопистами. Поэтому оценить квалификацию врача, который выполняет кольпоскопию и говорит, что это метод скрининга, ну, достаточно затруднительно. Что еще хотелось бы сказать относительно э, кольпоскопии? Э, это тот момент, когда у пациента присутствует ВПЧ 16-го типа. Если мы видим вирус с таким высоким онкогенным потенциалом и даже с отсутствием какой-либо патологии на шейке матки, то здесь есть показания для выполнения биопсии либо подозрительных очагов, либо участков зоны трансформации. Потому что при наличии данного вируса достаточно часто мы можем встречать патологию, которая находится на более глубоко в эпителии. Относительно стыков эпителия, относительно забора цитологических мазков. Очень важно нам э, с вами, когда мы берем мазок, вот эта вот поверхность, которую мы видим глазом, это цервикальный канал. Чтобы мы захватывали вот этот вот стык эпителия, вот эту вот зону превращения и забирали мазок как из цервикального канала, так и из поверхности шейки матки. Лучше брать его цитобравшими, чтобы это был все-таки раздельный мазок, даже если вы э, потом его берете в одну баночку жидкостной цитологии. Его эффективность повышается практически до 20%. Еще хочу обратить внимание, как выглядит в норме зона трансформации. Это могут быть и э, овали на боте, так называемые воспалительные кисты, и участки эктопии. И это нормальный вид зоны трансформации. Шейка матки абсолютно не, не должна быть идеально гладкой. Существуют это тоже все варианты нормы. Существуют абсолютно различные зоны трансформации. Для будущих гинекологов это... Прошу прощения. А назад можно вернуть на один слайд? Маленькую. Спасибо. Очень важно понимать вот эти вот зоны превращения. Вот эта норма, и часто называется это эрозия, это эктопия физиологическая. Это физиологический вариант нормы, и это также физиологический вариант нормы. Поэтому не нужно стремиться к идеальному вот такому гладкому виду шейки матки. Нужно повышать качество своего образования и понимать, что выполнять деструкцию эрозии, деструкцию эктопии не нужно. Мы сами лишаем себя осмотра вот этой вот сложной зоны трансформации перехода плоского эпителия в цилиндрический и сами решаем себя возможности выполнения кольпоскопии как дополнительного метода. На кольпоскопии достаточно хорошо видно. Посмотрите, это... Картина легкой дисплазии. После обработки уксусной кислотой мы видим участки ацето-белого эпители. Он достаточно белый, действительно плотный. Но если мы посмотрим, как он выглядит при тяжелой дисплазии, вы легко увидите разницу. И разница в толщине поверхности, разницу в плотности эпителия. Точно так же вот на этой картине. Поэтому здесь нужно насматривать и насматривать большое количество случаев. Тогда вы будете уверены в вашей грамотности. А морфологический метод э, используется. Mm -hmm. У него есть специальные характеристики, когда он необходим для использования. Все представлены на слайде. Можно использовать как и хирургическую энергию, радиоволну. Вы можете использовать ножевую биопсию. Можно использовать конхотом, но э, зачастую гистологи э, информируют нас о том, что сжимается пласт ткани, и э, это затрудняет диагностику. Очень хорошим методом является так называемая панч-биопсия, когда мы получаем столбик ткани и э, берем такие э, круглым биопсийным э, инструментом я вам привела здесь клинический случай я вот эту картинку показываю периодически э, вот эта пациентка ей 32 года она ежегодно наблюдалась у гинеколога и э, вот та картина которая в итоге у нас была верифицирована как инвазивная ассоциированная карцинома посмотрите какой размер э, на самом деле опухоли шейки матки 2,5 сантиметра э, она пришла к онкогинекологу совсем с другой жалобой она наблюдала эрозию вот это, вот, по мнению гинекологов, эрозия. Это достаточно часто, по мнению гинекологов, эрозия. Это классическая картина экзофитного э, рака шейки матки. Вот, и э, на самом деле, мне кажется, она достаточно э, ярко видно отличие вот этой клинической картины. Например, от вот этой. Хотя это тоже предрак. В итоге пациентке была выполнена достаточно радикальная хирургия, пусть и с частичным сохранением гормональной функции. Основные проблемы, которые существуют в России, это недостаточное качество цитологической окраски, потому что, несмотря на приказ, окраска по Папа Николау не делается. На самом деле, достаточно дискутабельный момент относительно окраски стандартной гемотоксилиной азин. Он традиционно используется на территории Российской Федерации, но каких-то именно радионизированных методов сравнения данных окрасок выполнено не было. Проходит такое исследование сейчас на территории Санкт-Петербурга, и когда будут такие данные, я думаю, мы со всеми поделимся. Очень важен контроль. Контроль первичных тестов, контроль, опять-таки, кальпоскопистов, контроль гистологов. Обязательно у каждой женщины должен быть анализ на вирус попеломы человека. Да, до 30 лет это дискутабельно, хотя нужно понимать, во сколько женщина начала половую жизнь. Но э, пациенты должны свой ВПЧ-статус знать. И все-таки стремиться к популяционному скринингу с широким охватом и стандартным приглашением пациентов. Мы видим традиционно высокие показатели заболеваемости смертности от рака шейки матки в крупных городах. и Вроде бы кажется, что у нас все очень даже неплохо, но на самом деле, отъехав недалеко от Санкт-Петербурга, Москвы и наших крупных городов России, мы видим совсем другую картину. Вот. Зачастую очень часто не хватает ресурсов также патоморфологической службы. Относительно того, что нам необходимо делать дальше, то э, потенциально это переход на ВПЧ-скрининг, это действительно экономически эффективный и клинически эффективный метод, э, полноценно до конца исследуется на первичный ВПЧ-скрининг, Финляндия э, частично перешла на первичный ВПЧ-скрининг, Вот э, надеемся, какие-то скоро результаты тоже сравнительные увидеть. Относительно вакцинации, это, конечно, не, перви, это не скрининг, не вторичная профилактика, это первичная профилактика, но важно понимать, что вакцина существует. Вакцинация у женщин, видите, на какое большое количество процентов, практически 90%, снижает риск ВПЧ-ассоциированных заболеваний, потому что э, скрининг рака шейки матки, э, он доступен, а вот скрининг орофарингеальной зоны, скрининг э, аногенитальной зоны э, ВПЧ-ассоциированных опухолей на настоящий момент именно достоверных, с высокой специфичностью, чувствительности методов нету. Здесь представлены достаточно стандартные схемы, можно с ней ознакомиться, это с сайта ВОЗ относительно программы скрининга вакцинации. Оптимально, да, девочки с 9 до 13 лет, но также вакцина применима и для мальчиков. И на настоящий момент показатели для вакцинации расширены, до 45 лет мы можем вакцинировать и мужчин и женщин, вакцина гендерно-нейтральная. На этом слайде представлены схема вакцинации и существующие вакцины. На настоящий момент в Российской Федерации есть вакцина Гордосил-4, она защищает от 16-18 типа и низкоонкогенного 6-11. Вакцина Гордосил-9 на настоящий момент в России она не одобрена к применению, но э, уровень защиты от 16-18 типа в вакцине Гордосил-9 и Гордосил-4 он идентичный. Поэтому, учитывая то, что доступности этой вакцины нет и пока данных о ее легализации тоже нету, не имеет смысла ее ждать. Если показана вакцинация, то надо вакцинироваться э, городосилом, который сейчас существует на территории Российской Федерации. Э, в национальный календарь прививок, к сожалению, данная вакцина не внедрена, вакцина оригинальная, производство э, указано, и вакцина, к сожалению, достаточно дорогостоящая. Но она может защитить вас и ваших детей от э, рака шейки матки от печи ассоциированных опухолей. Поэтому если мы можем предотвратить хотя бы один из этих раков. Давайте это сделаем вместе. Спасибо большое за внимание.